И всем привет, с вами Богдан. И сегодня я вам расскажу всю правду о МОМА. Приятного просмотра. Else, so side, side, head, head, head, head, head, Пользователь ватца атакует страшное существо. Оно присылает сообщения, а иногда совершает видеозвонки. И делает все это поздно ночью. Что это за вирус, выяснял корреспондент вестей в Мандрее Хохлов. Звонок раздается посреди ночи, находишь телефон, а там видеозвонок от непонятного Мома. Отвечаешь, а на тебя смотрит страшное существо. Девушка с глазами на выкате, большим угловатым ртом, черными немытыми волосами и ногами птицы, да и вообще, она чем-то похожа на ворон. Монстр еще и двигается. Зрелище по-настоящему жуткое. Изображение сопровождается шипением. Некоторые, несмотря на поздний час, смогли записать, что происходит у них на экране. Многие в соцсетях пишут, что уснуть после этого им никак не удавалось. Например, Мома сначала танцует, а потом музыка прерывается и раздается звук скрежета металла. При этом на лице монстра медленно появляется улыбка, и с правого нижнего угла экрана он достает нож и начинает делать угрожающие движения. Еще от нового абонента могут приходить сообщения с жуткими фотографиями и видеозаписями. Причем незваный собеседник переключается на любой язык. По словам тех, кому удалось с ним пообщаться, о них он знал все, присылает ваши личные сообщения, фотографии, рассказывает факты, известные только вам. Журналисты из издания Билд выяснили, что страшное существо под ником Момо это скульптура девушки-вороны, которая была представлена в Японии в 2016 году. Появлением же в Мессенджере, как пишут некоторые зарубежные издания, девушка-ворона обязана молодому японцу. Он на своей странице в Фасебук якобы разместил просьбу о помощи, и чтобы связаться с ним, человек должен был позвонить ему через WhatsApp. После звонка в контактах звонящего этот абонент появлялся под именем Мома. Всего лишь месяц потребовался жуткому вирусу, чтобы пообщаться с сотней тысяч человек по всему миру. Сначала многие расценивали его как безобидную шутку неизвестных хакеров. Кто-то даже предполагал, что это пиар компании фильма ужасов про Момо, который должен скоро выйти на экраны. Но то, что монстр знает личную информацию тех, кому писал или звонил, должно восприниматься уже всерьез не только пользователями, но и разработчиками мессенджера, говорит эксперт по кибербезопасности Максим М. Кому понравилось видео, тогда ставь лайк и подписывайся на мой канал. Всем удачи и пока!